Видео является ознакомительным, а не руководством к действию. Так что имейте в виду. Видео про снятие лог-файлов. Логи в простонародье. На Audi, Volkswagen, Skoda и прочее. Для чего снимаются логи? И что это такое, как я, я называю? Это снятие определенных параметров с помощью диагностики какую-то определенную единицу времени, то есть параметры, допустим, давление топлива или давление хладагентов в компрессоре, в кондиционере. Логи можно снимать как настоящей, так и на движущейся машине. допустим захотелось нам снять логи запуска двигателя как создается давление какое давление накачивается топливное плюс обороты стартера и так далее подключаем диагностику подключаем ноутбук включаем нашу диагностику в вакком вася диагноз кто там есть можете Одис и так далее. С Одисом покажу позже. Далее включайте зажигание выбираете блок управления двигателя Измеряемые группы, у кого на русском языке, у кого на английском, кому как удобно. Допустим, для двигателя БУК. Первое. Обороты стартера, количество впрыска, давление в топливной рампе, температура охлаждения двигателя. Берем 22-ю группу. 23. -ю. Далее нажимаете журнал. Нажимаете выполнить. Тут можете сделать пометки какие угодно. Допустим. Нажимаете кнопку «Выполнить» и заводите машину. Запись идет. Потом нажимаете «Не прервать», а «Готово закрыть». «Прервать» нажмете, у вас запись закончится и не запишется. Готово закрыть. Готово назад. Закрыть назад. Ну и таким образом. Также можете записывать логи движения. Допустим, передув, не додух турбины. Выбираете. Ставите измеряемые группы. Включайте журнал. Ищите прямую дорогу, ровную. Разгоняйтесь до третьей передачи, ставите коробку в ручное положение, сбрасываете газ, ждете, пока обороты понизились до тысячи, нажимаете кнопку выполнить. У вас пошла запись. Давите в педаль в пол на 80. срабатывания кикдауна и разгоняетесь где-то до трех с половиной тысяч оборотов разогнались нажимаете готово закрыть все лог файл у вас будет сохранен потом смотрите анализируете Переключились в третью передачу, сбросили сбросили до тысячи, нажали выполнить и газ в пол. Атом готов. Очень неудобно это делать в одно лицо все снимать тут переключать и так далее так что прошу извинить Для просмотра записанных лог-файлов можете пользоваться программами бесплатными, также есть платные программы, можете пользоваться онлайн-сайтами, допустим, вот такими вот. Мне удобнее пользоваться программой обычной бесплатной вот этой. Переводите программу, открываете лог файл. Он у вас обычно находится в папке программы вот этой. Можете смотреть в графическом виде, можете смотреть в цифровом. Допустим, вот блок первый время, обороты коленвала двигателя, точнее стартером я называю на данный момент, количество впрыска, давление топлива в топливной рампе, температура охлаждающей жидкости, опять же обороты коленвала, воздушная масса действительная, но таким образом в графическом режиме можете убирать лишнее. Допустим, давление убрали, это убрали. 0 оборота, 0 оборота, 126 оборота, 189 и так далее. Возьмем, допустим, другой файл. на надуву турбине. Маленькая вставка. Для того, чтобы лучше понимать, что здесь и как, можете воспользоваться вот этим сайтом. AudiPortal.com примеру, выбираете модель свою у 7 Допустим, двигатель. Выбираете двигатель. И вот вам расписано, расписано подача, сколько должно быть на холостом ходу при температуре рабочей. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, каждая группа, допустим. Обороты коленвала. Частота вращения двигателя. Также десятый блок одиннадцатый. Все написано. Озвучивать. Не буду. оставляю обороты Таким образом проводим анализ. Вот такой сайт вам в помощь, удобный. По аудику 7 кому не надо онлайн, а нужен постоянно, без доступа к интернету, можете зайти и скачать у меня вот такой файлик. Он находится по адресу Drive2, PepeLabs, Бортжурнал, файл помощи и Файл в PDF формате. У меня также он еще есть в другом формате. Мне более удобней Вот такой. В общем, все вам в помощь. Учитесь. Всем спасибо.